Добрый вечер, дорогие мои подписчики и гости. Добрый новогодний вечер, надеюсь, настолько, насколько это возможно всем участникам того спектра движений, которыми мы все являемся. Настало время поздравить, настало время подвести итоги, настало время обозначить перемены. Что можно сказать по итогам года? Если вынести за скобки ковид и все, что с ним связано, то, в общем, для мужского движения в широком смысле год был неплохой. Мы чего-то смогли добиться. Мы показали документальный фильм. Мы посодействовали съемкам художественного фильма. Мы подписывали петиции, мы привлекали внимание людей, мы боролись с противниками, бомбили в пух и прах критику, особенно неконструктивную критику. В общем, делали то, что могли делать, каждый по-своему. Опыт учтем, ошибки постараемся исправить, подходы улучшить и сделать более эффективными. Думаю, будет Вполне безопасно предположить, что в этом году наша общая численность выросла. В том числе и благодаря нашим врагам. И за это время в предновогодний момент тоже сказать им спасибо. Хотят они того или нет, но действуют они на данный момент, по крайней мере, в нашу пользу. Чтобы они там не старались. И как бы не были уверены, например, продвигающий тот же самый закон СБН, пока у них ничего не вышло. Будем надеяться, что в этом была и частично наша заслуга. Для меня большой личной потерей стал уход в начале еще года Константина Анатольевича Крылова. Это, наверное, главная для меня потеря года. Есть хоть какие личные перемены. Не все я могу озвучить, пусть даже и хотел бы. Но в целом, кроме Константина Анатольевича, Код был в целом хороший. Мне не на что жаловаться. Заработал первый темный телеканал. Хоть там до сих пор еще нет вещания круглосуточного, но оно в ближайшее время появится, потому что плейлист уже набран. Но события наши стали уже на первом темном регулярными. Настолько же регулярными, насколько регулярным стал киноклуб. Теперь это для нас такая обычная, нормальная вещь и круг зрителей постепенно растет выбор фильмов расширяется так что все в наших силах сделать эту платформу ярче глубже полезнее эффективнее это по сути наша платформа для интроспекции потому что никаких других платформ для этого в общем то нет нет ничего кроме того что мы сами себе сделали тем, кто попал в наше информационное поле из-за тяжелого события, тяжелого положения в личной жизни, а мы знаем, что таких среди нас много, и я тоже оказался в этой области таким образом, желаю всем вам, чтобы на будущий год ситуация разрядилась, цикл кюблер рос был пройден еще на шажок вперед, общий уровень грамотности – и юридической, и психологической повысился. Появился круг поддержки, который не сводится только к семье и платным специалистам по психологии. Чтобы были прочитаны новые книжки, чтобы попались хорошие книжки, чтобы попались и вышли хорошие фильмы. Чтобы было поменьше неприятного, побольше приятного. Да, за все хорошее против всего плохого. Всем вообще желаю целостности и баланса в их самом широком понимании. Теперь отдельно отмечу о важном событии, которое у меня состоялось еще в ноябре месяце, но, в принципе, к этому делу подходило достаточно давно. Как видно из моего трейлера, который до сих пор все еще висит на канале, но будет заменен в ближайшее время, я достаточно долго позначал себя как представителя направления МЭКТАУ, men going their own way, который в русском переводе получили название Мисп, мужчины идущие своим путем. Этот флаг служил мне верой и правдой и хорошо позволял ориентироваться в информационном поле, политическом поле, философском поле. Хорошо познавал опознавать, где чужие, где свои, насколько свои, насколько чужие. Но, к сожалению, к концу этого года ситуация в очередной раз осложнилась, и я понял, что эта дисгармония, этот дисбаланс между знаком и тем, кем я по факту являюсь, нужно как-то устранять. Частично это объективно так. Я, в общем-то, согласен с многими претензиями, которые ко мне пришли из сообщества Мэктау. Ну, нет такового сообщества, скажем так. Представители, которые ярко себя обозначают как Мэктау. Обнаружилось, ярко обозначилось несколько серьезных конфликтов, скажем так, мировосприятий между философией, как ее понимают широкие круги философии Мэктау, и тем, как понимаю ее я. В основном мы разошлись по направлениям, что Мэктау очень скажем так, плохое принятие детской темы. Мактау в целом, как сообщество, не понимает этого и не понимает интереса в этом вопросе. А у меня это интерес всегда был. Просто я считал, что поскольку Ownway — это мой путь, мой способ, скажем так, да, мой взгляд, то я могу в него включать и детей тоже. Это первое. Второе, как мы знаем, я хорошо это знаю, Мактау в целом очень скептически относится к долгосрочным отношениям. Тем не менее, факт тот, что я состою в долгосрочных отношениях уже достаточно давно. Опять же, в моем широком понимании «own way», своего взгляда, своего мира, своего способа смотреть на вещи, для меня в этом не было противоречия. Но сообщество Мектао, похоже, не, не принимает такой широкий взгляд. И, собственно, сейчас Мэктау обозначает себя как пустое кресло. Это как бы их официальная такая, ну, групповая позиция. Я трезво посмотрел на себя и понял, что меня никак нельзя отнести к тому, кто оставил просто пустое кресло и ушел из общества. Конечно, я ушел в некотором смысле. В некотором смысле я действительно... Меня представляет пустое кресло. Но не в том смысле, не настолько широко, как это понимается в сообществе Мэктау. В общем... Получилось, что по трем, даже, даже только по этим трем серьезным пунктам обозначились серьезные расхождения, скажем так. Это не противоборство, это просто разные взгляд на вещи, да, разные приоритеты, разные стремления. И, в общем, пора привести их, к сожалению, в соответствие, в гармонию. Знак должен хорошо обозначать обозначаемое, да, а обозначаемое должно соответствовать знаку. Поэтому я задумался серьезно. если Мэктау мне не подходит, то что же подходит? И, к большому сожалению, сейчас вот в широком таком понимании толком не существует никакого пока направления, которое бы в этом смысле отличалось от Мэктау, но при этом находилось в рамках моносферы. Есть очень широкое понятие моносферы вообще. Есть люди, которые просто называют себя моносферой, почитают себя к моносфере, но не считают себя ни мужским движением, ни Мэктау, ни активистами за права мужчин и так далее. Такое есть. Тем не менее, все-таки что-то тут нужно как-то обозначить уже, потому что уж моносфера ⁇ это слишком широкий термин. По крайней мере, пока. Я не чувствую пока в себе такой ширины, что просто сказать ⁇ моносфера ⁇ и все. Я посмотрел на... Одно сообщество, ну, не сообщество, скажем так, а набор, тоже некий спектр философии, за которым я тоже слежу достаточно давно, это англоязычный спектр. Он представлен двумя аббревиатурами. Одна аббревиатура звучит как IBMore, что означает Introspective Black Men of Reform, то есть интроспективные чернокожие мужчины реформации. И есть еще... Родственное направление, которое называется CSBM. CSBM расшифровывается как Save Yourself Black Men. Спасите себя, сами черные мужчины, чернокожие мужчины. В принципе, это до какой-то степени родственно направлению актау, вот в таком, в, в соло-варианте, да? Но при этом с упором на специфику, которая действительно объективно существует. Существует объективная специфика в темнокожих сообществах. У них действительно особенная динамика, которая отличается от динамики в у всех остальных, скажем так. Уж точно у, у белых да, европеоидов. Я логично решил, что... Мне нравятся слова интроспекция, и вообще, как они рассуждают в целом. Это действительно моя зона интересов, это объективно так, это то, что я смотрю, то, что я читаю, то, что я изучаю, то, что меня привлекает. интроспекция. Ну, чернокожим меня никак назвать нельзя, да, у нас есть своя специфика, безусловно, здесь, в нашей стране. И, скажем так, и у расы, и у национальности, но если сужаться уже там до регионов страны. Но, конечно, мы сильно отличаемся по своему спектру проблем от чернокожих мужчин там Америки или других стран. Реформа. Реформа – это то, чего мы все, в общем-то, хотим, так или иначе. Но что мне нравится, что IBMOR понимают реформацию именно в широком смысле, не как какую-то просто бумажку, которую приняли в, в, в органах власти. Реформация – это состояние общества, это некое движение где есть внутренняя реформация, которая означает просто перемену мышления, да, постоянный поиск, смена пути, выход на новый уровень, я это так понимаю, и соответствующие ему публичные процессы, которые происходят как раз при помощи уже отображения вот этих массовых внутренних перемен отдельных индивидуумов, отображения их в социальную плоскость. Естественно, это идет с опозданием с искажением и с неким таким размазыванием по общей массе. Итого, я сформулировал, наверное, то, что я сейчас хочу обозначать, да, вот такой спектр идей, которые меня привлекает, чтобы, с одной стороны, оставаться в рамках моносферы, с другой стороны, все-таки обозначить некоторые более конкретные направления в моносфере, осознавая при этом, Родственность и откуда это направление, собственно, чем оно порождено. Это синтез нескольких разных частей, которые и так в моносфере присутствуют, но в различных ее течениях. Я уже использовал это, это как бы и слово, и аббревиатура. Айр. Айр — это по-латыни воздух. Вот что мне нравится и в символическом смысле, и в смысле изображения. Я считаю, что в целом переход от... Среды огня, который я вижу, что я был, стремился к ней, как бы она мне была близка и мне нравилась. Я хочу сменить эту среду на, на другой, скажем так, элемент алхимический. С, перейти в сторону воздуха. В том числе, чтобы обозначить, надеюсь, некую новую дополнительную трансформацию. шаг в сторону окончания цикла Кюблер-Росс. Меньше каких-то там ярких, конкретизированных, э, там, боевых таких вещей, на да, меньше разрушения, и постараюсь подняться как бы в более, что ли, философский уровень, ближе к любимому, мой, но и очень уважаемому Стардаску, который сейчас называется Thinking Ape. Смотрю его поныне. Один из немногих блогеров, которых я вот смотрю столько, сколько я нахожусь на YouTube. И мне все еще интересно его смотреть. В общем... Попытаюсь подняться, что называется, в эфир, в широком смысле этого слова, в том числе в алхимическом. Воздух. Благорастворение воздухов, как я это назвал в заголовке к данному поздравлению. Так что настоящим перехожу в Новый год. Оставляю с благодарностью знак и аббревиатуру МакТау. И более себя им не обозначаю. Складываю с почетом, снимаю как почетный флаг, сворачиваю и убираю на полку. Это была большая, серьезная страница в моей жизни, но начинается другая страница. Кто захочет присоединяться к этой странице, присоединяйтесь, потому что я вот придумал это на коленке, нигде это не прочитал. Кто захочет себя так обозначать и думать в этом направлении... Чувствуете себя совершенно свободно. Я никаких прав на эту идею, на эту философию не предъявляю. Ну что же, пора сменить среду торжественно. Добро пожаловать в новый воздушный год. Итак, откуда взялась аббревиатура AIR и что я решил, что она должна обозначать? Я бы пытался синтезировать все те компоненты из веток моносферы, которые я хочу интегрировать и оставить как свои основные направления. И в то же время отбросить то, что, в общем, уже мне не соответствует или плохо соответствует. И получилось в сухом остатке, что, во-первых, нужно обозначить, что круг проблем, которыми я лично интересуюсь и занимаюсь, он в основном касается европеоидов. Можно, конечно, еще уже взять, да, чтобы типа, это именно в нашей стране и еще в каких-то регионах, но в целом понятно, что проблемы, которые интересуют меня, как живущего в России, центральной России, сильно отличаются от тех проблем, которые решает, например, представитель движения Айби Он фокусируется на своих проблемах, я фокусируюсь на своих. У нас разные прошлые, хотя есть некоторые общие свойства у наших, у наших э, взаимоотношений с нашими же женщинами. Так что пришлось обозначить некое слово для бледнолицых, скажем так. И... Во множественном числе, по латыни, в женском роде, это будет Албудая. Это от «альба». «Альба» — это белый. Вот. Но в, таком, в такой форме это означает, скажем так, светловатый, стремящийся к светлому, бледный. В общем, бледнолицый. Это будет понятно. В общем, достаточно широкое определение. И понятно, что она обозначает. Понятно, откуда мы происходим, чем мы занимаемся. «Эксплоратива» означает Открытие. Открытие, я понимаю, в самом широком смысле, как открытие внутри, которое связано с исследованием самого себя. Это то, что касается интроспекции, это касается психологии. Каждому по мере его сил, там, если есть возможность с помощью специалистов, значит, специалистов. Если это какое-то самостоятельное исследование, значит, самостоятельное. Но смысл в том, что я... Копаю в себе и не хочу на этом останавливаться, хочу копать дальше. В то же время нашу внешнюю среду и то, что происходит снаружи, нужно это тоже понимать, исследовать, чтобы понимать, что происходит по возможности, иметь целостную картину мира. То есть это такое познание в широком смысле, познание внутри, познание снаружи. Это некая как бы, интроспекция и экстраспекция одновременно. И, наконец, третий компонент — то, что мы не только собираем информацию о себе и о том, что происходит снаружи, но мы что-то с ней делаем и преобразуем. Есть какие-то перемены, какие-то стремления. Мы хотим что-то поменять в этом мире и в самих себе, чтобы продвинуться, чтобы стать лучше, чтобы выйти на новый уровень. Каждый может сформулировать это сам, как хочет. И это означает реформатио. То есть реформа. В самом широком смысле этого слова. Реформа себя и, как следствие, реформа окружающего мира. Для поклонников творчества Джордана Питерсона это должно означать, что сначала себя, потом снаружи. И это реально работает во многих ситуациях. Итого получается, что по-латыни это вот такие три слова. албуле эксплоратио и реформатио. Я думаю, что правомерно, как представителю европейской цивилизации, использовать обозначение и название именно на латыни, а не на каком-то другом языке. Потенциально это означает возможность включения людей из других стран, которые находятся в похожей ситуации и имеют схожие проблемы. Так что на будущий год... Моим обозначением будет алхимический символ воздуха. И все символы, связанные с воздушной средой, начиная с облаков и тумана, и заканчивая перьями, ветром, ветряными мельницами и так далее, и так далее. Но это лишь образ, который просто призван передавать в таком концентрированном виде некую философскую идею, направление взгляда. Если вам покажется, что вам эта идея близка, то приглашаю всех желающих присоединяться. Кто захочет придумать что-то свое, ему это будет ближе. Придумайте что-то свое, я совершенно не против. Мое обозначение себя как АР. Не исключает потенциально вступление в там, временные или постоянные союзы с какими-то другими организациями, сообществами, людьми, участие в проектах и так далее. Просто это обозначение, сжатое моего мировоззрения. Как я смотрю на вещи, что я стремлюсь сделать, что я хочу сделать, что меня интересует, чего от меня можно ждать и чего от меня ждать не надо. Как-то так. На этом спасибо вам большое за внимание. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Хочу, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. Все-таки предлагаю смотреть вперед с разумным оптимизмом. Разумным, но оптимизмом. На этом у меня все. Счастливо. С Новым годом.